Здравствуйте, мы находимся в салоне Альтера, приехали сегодня с мужем и приобрели шикарный автомобиль. Нам все очень понравилось. Менеджер прекрасный парень, все объяснил, все показал. Будем ездить на новой машине. Спасибо.